Всем, Всем привет, привет, друзья! Мы братья Зиненко. Это Игорь, художник, иллюстратор. Это Саша, писатель, сценарист и наш маркетинговый гуру продвижения. Мы здесь, потому что недавно, вы сказали, у нас состоялось важное событие. Скажем так, небольшая премьера. Да. Наш комикс будет опубликован да. в издательстве Альпака. И, <связь> друзья, это хорошая новость. Это такой еще один шаг вперед <связь> в нашем, наших попытках рассказать историю, донести ее до вас. Дотянуться чуть Это прекрасная экран. возможность, потому и... что теперь он станет ближе к вам. Вы сможете зайти в свой магазин комиксов, в свой книжный и найти <связь> на нас и наконец-то купить если нет попросить чтобы привезли наш комикс или опять же по предзаказу на самом сайте альпаки можно Да, зайти. предзаказ начинается уже с сегодняшнего дня если я не ошибаюсь и в марте уже когда все комиксы отпечатаны они придут к вам по почте и это здорово потому что многие говорили что Доставка много занимает затратная, времени, да, да, затратная, времени. и поэтому сейчас комикс может оказаться рядом с вами, уже в вашем магазине. Вы зайдете туда и скажете гордо, я хочу счастливых концов света. А, так что у нашего уже самоздатовского комикса появится братенька, который будут ждать вас на полках или будут по предзаказу приезжать к вам. Еще одна фишка классная, то что это будет даже более чуть, -чуть расширенная версия. В нем появятся еще я 4, 4 странички такие, да, которые помогут побольше узнать о мире и погрузиться в историю больше. Да, мы смотрели в интернете разные издательства, и мы остановились на Альпаке, потому что я честно посмотрел разных ребят, и мне понравился их подход, поэтому мы положились на них. В качестве печати в том какой будет готовый комикс и вместе с ними даже по выходным а, пытались вносить какие-то изменения маленькие дополнения чтобы новая версия была еще более интереснее еще более привлекательной для вас спасибо ребятам что согласились с нами запустить такой проект потому что синглы вот все говорят синглы не идут не идут не идут но вот издательство решилось, это для всех нас большой эксперимент mm -hmm. и если мы докажем, что этот эксперимент хороший, будет здорово. А Что еще хотел бы Будет здорово, сказать? да. Что мы можем сказать, это то, что для нас это очередной этап. Мы, можно сказать, немножко эволюционируем. Трудно. Но не говорим лучше. И мы будем продолжать делать комикс дальше. Уже идет и книгу в пути. Второй выпуск уже работы над ним. Появляются новые страницы на Boosty. Да, кто следит за нами, это уже знает. Спасибо всем, кто поддерживает нас, друзья. Плюс у нас есть кое-какая идея, которая нам очень нравится, и мы хотим ее сделать. Да, это такой крутой шаг вперед в нашем повествовании из мира счастливых концов света. Это такой маленький спойлер. И очень скоро. Он появится, я надеюсь, скоро, если Нет, у нас получится. Да. И поэтому включайте уведомления, следите. У нас есть Telegram, если вам трудно следить, ВКонтакте. Поэтому еще раз, друзья, мы поздравляем вас и в первую очередь, и нас во вторую очередь с тем, что комикс наконец появится на полках в России и в СНГ. Если в вашем магазине нет, скажите, привезите, пожалуйста. Ну, как мы уже да, сказали, да. привезите или зайдите на сайт Альпаки и закажите. Закажите, и... да. Он придет к вам, любым удобным вам способом. И на этом, наверное, все сегодня. Пожелаем. Счастливых да. концов света. Только счастливых концов света. Только в нашем исполнении. Пока.